Всем привет! Сегодня мы посмотрим на два варианта установки Drupal. Рассмотрим их плюсы и минусы, посмотрим, как устанавливаются, а также как мигрировать проекты из одного варианта в другой. Для того чтобы понять, откуда и почему появились различные варианты установки, надо откатиться до релиза Drupal 8.1, который примечателен тем, что в нем управление сторонними зависимостями перешло на Composer. Это также повлекло за собой то, что благодаря Composer мы теперь имеем различные варианты установки ядра. Мы рассмотрим два распространенных варианта: первый, естественно, это установка из архива скачанного на Drupal.org, и второй, установка при помощи Composer Drupal Project. Мой опыт работы с Drupal 8 показал, что вариант стандартной установки достаточно неудобный и непрактичный. Не знаю по каким причинам появился композер Drupal Project, но он стал достаточно популярным способом установки ядра, и это неспроста. Мы посмотрим на оба варианта, чтобы вы наглядно могли увидеть их разницу от процесса загрузки и установки до недостатков и плюсов, и вы сможете сделать свои собственные выводы. Чтобы не затягивать до конца и не растягивать по всему видео, я расскажу про оба варианта, а именно какие плюсы и минусы я выделил на основе личного опыта. Для вас они могут быть совершенно иными, вы сами решайте, что вам ближе и лучше, я лишь поделюсь своим мнением. Первый вариант, что мы рассмотрим, это стандартная установка из архива, скачанного на Drupal.org. К плюсам данного подхода я отнесу первое. Это официальный стандартный способ установки. Конечно, плюсик достаточно шаткий, но для кого-то он может стать под спорьем. Второе то, что практически не требует никаких дополнительных знаний. Вы скачиваете архив, распаковываете его в веб-рут вашего сервера, запускаете установку, все готово. Если вы пришли из других CMS, это должно быть вам знакомо. Третье, такой сайт легко переносить на хостинги и VPS, так как не требует никаких дополнительных настроек из коробки. Опять же, стандартное поведение для всех CMS. Но Drupal 8 еще сильнее показывает то, что он части и фреймворк, или CMF, и данный подход создает проблемы. Оттого я выделяю следующие минусы. Первый и самый главный, композер, был интегрирован после релиза Drupal 8.0, то есть самого первого релиза. Это влечет за собой некоторые проблемы. А именно, при данном варианте установки ядра и использовании композера для управления зависимостью, хотя бы даже обновление ядра через композер, вытекают проблемы и конфликты версий чаще, чем хотелось бы. Второй минус вытекает из первого. Это неудобная структура сайта для такого уровня CMS. Как я уже упомянул ранее, Drupal 8 все больше походит на фреймворк, и это касается не только кода, но и в целом подхода к разработке, из-за чего стандартная для CMS структура не совсем удачное решение, так как теперь в ядре находится сторонние зависимости от Symfony и других проектов, а их надо четко отделять от самого ядра Drupal. В основном именно поэтому то, что все в куче, проблемы с композерами возникают, также это имеет ряд других проблем. В Drupal 8, как вам известно, конфигурации повсюду, и это часть, скажем, кодовой базы. Но конфигурации это просто текстовые YAML файлики, и их надо защищать от загрузки, так как они содержат чувствительные для проекта данные. В стандартной поставке все это хорошо защищено, но при условии, что у вас Apache и вы не потеряете по пути хитации с файлики внутри данных директорий, что частенько получается у новичков. С Inginx это придется контролировать вручную, есть вероятность на косяще скататься с файлами и сделать их доступными для прямого запроса. Такие файлы надо хранить за пределами вебрут проекта, но стандартную структуру хоть это и позволяет делать, но делается, я бы сказал, костылями. Вам придется либо как-то менять репозиторий под такое, либо окружение или поведение веб-сервера, в общем это может стать занозой в одном месте. Это касается и вендор директории которая по умолчанию никак не закрыта от внешнего доступа. Из коробки она вполне себе безопасна, так как зависимости там проверенные и часть файлов подчищается. Но со временем вы будете скачивать дополнительные зависимости для себя. Модули просят свои зависимости. Количество библиотек будет расти, а что там внутри – вы проверять, дайте угадай, не будете. Файлы в вендор, те, что явно не указаны в настройках веб-сервера, спокойно доступны для прямого обращения. В общем, тут придется рассчитывать только на себя и свой опыт настройки веб-серверов. И опять мы приходим к тому, что хранить такую директорию веб-брут проекта совершенно не нужно. Я бы даже сказал, очень желательно ее оттуда убрать в целях безопасности. А из-за стандартной структуры вариантов нет. Если не, выбрать, ну, не брать в расчет, вариант покостылить, как и с конфигами. Обратите внимание на то, как организуются структуры для проектов на популярных фреймворках типа Symfony и Laravel. Конфигурации сторонней библиотеки там вынесены на уровень ниже вебрута, но при этом они остаются в области проекта. И если вы захотите сделать себе так же, то внезапно поймете, что вы сделали то, что делает композер Drupal Project. Третий минус заключается в том, что если вы будете использовать данный вариант в надежде на то, что это позволит вам избежать знакомства с композером или свести работу с ним к минимуму, то, с сожалению, вам сообщаю, это не так. Рано или поздно вы нарветесь на модуль, который ставится только через композер и ничего вы не сделаете, если модуль нужен. Придется использовать композер, руками такие модули поставить не получится. А из-за различных проблем с композером на данном подходе вы еще больше с ним провозитесь в будущем, решая различные конфликты. Второй вариант установки через композер Drupal Project. Пройдемся по плюсам. Первый. Как я только что вам сказал, от композера вы никуда не денетесь. Дальше все будет только сильнее с ним интегрироваться. Вы можете почитать недавний пост в блоге Дриса под названием «A Plan for Drupal and Composer». А плюс тут в том, что если композера не избежать, то проще вести весь проект исключительно на композере. Согласитесь, когда у вас часть модулей ставится руками, а другая композером и никак иначе, то зачем вам такой бардак? Не проще ли сразу все вести через композер? Отказываться от ручной загрузки модулей можно, а вот этот композера уже не выйдет, а данный подход или вариант установки лучше всего подходит для данного ведения проекта. Второй плюс ⁇ это структура файлов, которая отличается от стандартной, хоть и незначительно, но она решает множество проблем головника. Например... С данным вариантом установки конфликта зависимостей при обновлении минорных версий ядра за два апдейта я словил разве что на одном или двух проектах, и то по своей вине. Но если все же нарветесь, то чинится они намного проще простым удалением вендор папки и обновлением пакетов. Тогда как в стандартном варианте также может потребоваться ручная корректировка версий пакетов, чтобы они не конфликтовали и более точное удаление проблемных файлов. И получается то, что в стандартном варианте вы будете проклинать композера, а в этом он станет вашим любимым инструментом. Третий плюс у нас это полная противоположность минуса из первого варианта. Из-за немного измененной структуры проекта получается, что у сайта появляется новый уровень в иерархии, который доступен исключительно из кода. По умолчанию данный вариант установки сам настроит вам сайт таким образом, что конфигурационные файлы сайта и вендор-директория будут находиться на самом первом уровне, который не доступен из сети, но остается доступен вам и кодовой базе проекта. Тем самым вам уже не придется заботиться о настройке веб-сервера для этих файлов и директорий, а потенциальных мест для взлома само по себе уменьшится. Также данный вариант можно использовать для создания приватной файловой системы. Опять же, без дополнительных настроек, она просто будет работать. Так как приватные файлы рекомендуется выносить за пределы WebRoot, то это опять же решает головняк с правами доступа, при этом оставляя все в пределах проекта и репозитория. Четвертый плюс – то, что репозиторий проекта будет намного чище и весить меньше. Это достигается тем, что можно полностью исключить оттуда файлы ядра, так как проблем с их установкой и подгрузкой у данного подхода нет. А у стандартного вы, скорее всего, намучившись композером, запихаете ядро прямо в репозиторий. Оно раздует его, причем совершенно необоснованно. Минусы, как по мне – очень смешные, но все же минусы. Первый и самый страшный. Из-за того, что вебрут находится на уровень глубже, на хостингах и vps придется это как-то разруливать. У большинства есть просто настройка, где можно задать путь до php файл и все заработает. Где-то это может стать проблемой, но я с этим еще ни разу не сталкивался. Я в основном пользуюсь vps и сам уже давно настроил все под такой подход, но недавно мне довелось выгружать проект с такой структурой на TimeWeb, и все прошло успешно. У них даже есть инструкция, как такие проекты заливать на сервер. Делов на одну минуту, даже если вы уже залили некорректно. В любом случае, мелкая донастройка при первой выгрузке потребуется. Второй минус, он не совсем минус, но для кого-то может им стать. Я бы назвал это больше рекомендаций к данному подходу. По опыту работы с таким подходом очень удобно использовать гид, если вы им не пользуетесь в процессе работы над проектом и не собираетесь пользоваться, то данный способ не даст особо сильного выхлопа и удобства. Все дело в том, что из-за мелкого репозитория новой структуры сайта, в нем находятся только структуры папок, кастомные модули и кастомные темы. Все. Остальное разруливается композером, а деплоится через гид. А если вы все это будете прокидывать руками, то вы не получите максимальный выхлоп от данного подхода. А теперь небольшой вывод. Я считаю, что способ установки ядра через композер в реалиях Drupal 8 должен быть одним единственным, как это сделано у Symfony. Вы у них нигде не скачаете на официальном сайте архив с фреймворком, но по понятным причинам такое уже сделать просто невозможно. Я надеюсь, что на такой вариант решаться с релизом Drupal 9. Тут можно дискутировать очень долго, нравится вам композер или нет, но факт в том, что если вы решите использовать Drupal 8, то композер де-факто становится обязательным. Поэтому лучше начать его использовать с самого старта и для всех задач, которые он покрывает, а не выборочно там, где у вас безвыходная ситуация. Например, решили поставить модуль SwiftMailer для отправки HTML писем а он никак не заведется, пока не установите его через композер. Вот вы и приехали, и у вас сразу дилемма. Либо отказываться от модуля, а аналогов ему нет, либо ставить через композер, что придет к новой волне проблем, типа «А че это у меня часть модуля ставится руками, другая композером? Все неудобно, все непонятно, Drupal говно, пойду скачаю WordPress». А что если вы захотите сделать интернет-магазин на Drupal? Вы же в курсе, что коммерс никак не поставить, кроме как композером? то тоже. же. Композер это круто и удобно, но то, как он работает и приготовлен в ядре из коробки, вызывает ненависть к нему. Мысль о том, что что-то вы делаете не так, все равно начнется временем расти у вас в голове. А часть это проблема ядра, и решение поискать другие варианты установки или ведения проекта на Drupal может быть совершенно неочевидным решением, особенно для новичков. Поэтому я и хочу показать вам оба варианта, а вы уже сами решайте, что лучше для вас. Я ни в коем случае не навязываю второй вариант, но ну и не скрываю, что я всеми руками за него. Я сам сначала, сначала относился к нему с опаской и боязнью, так как не понимал его преимуществ и задавался вопросами. А как это работает? А если забросит, что я буду делать? Поэтому мы также наглядно и посмотрим, как мигрировать с одного варианта на другой, так как и реализация проста до безумия, даже если на проект забьют. Его спокойно можно поддерживать своими собственными силами если говорить грубо, то там просто поменяли пути, куда грузится ядро, модулей и темы. Все, никакой магии там нет. А теперь будем смотреть на оба варианта. Так, первый вариант, что мы посмотрим, это будет установка архива с Drupal.org. У меня уже подготовлен м, локальный сервачок для данных вам демонстраций. Это будет Docker for Drupal. На эти файлы не обращайте внимания, они нужны для запуска, если вы не в курсе. И... Мы сейчас все будем делать постепенно от и до. Первым делом, чтобы нам данный вариант ну, показать вам, он качается, естественно, с Drupal.org. Нам надо зайти на сайт. Затем мы переходим куда-то тут Download and Extend. Я уже почти никогда не качаю так ядро, соответственно, уже забыл. Качаем архив. Так, вот это поменьше нам. хорошо Отлично. Так, вот ядро загружается. Я сразу же, наверное, подниму docker compose.appd Так, все, вот у нас ядро Drupal 8 скачалось. И мы его просто распаковываем в наш якобы webroot сервера. То есть эта папочка подразумевает, что это webroot сервера. Где... Весь проект и находится. Так, это да-да-да. Все, вот мы скачали архив, распаковали его якобы на наш сервер. Сервак уже создался. И теперь, когда мы будем заходить... У меня домен drupal 8 .local, ну d8.localhost. Так, это у меня ошибка, потому что... Docker for Drupal изначально настроен на... Composer проект. Я вот это поменяю. И перезапущу Docker Compose. Стоп. Compose Compose. Так, сейчас он пересоздаст PHP контейнер. И он увидит индекс PHP файла у меня в корне. И все. То есть, Drupal запустится уже на установку. Мы его установим, соответственно. То есть, полностью доведем до запуска. Чтобы наглядно видеть, как они работают. Хотя установка у них уже вообще никак не отличается. Их отличается только структура. Вот, все, уже начинается установка Drupal. Мы выберем английский, потому что на нем установится быстрее. Где он? Вот. Так, стандартная. Сейчас я ему помогу. Так, ему требуется... Ну, это особенность Docker for Drupal. Из-за того, что там у него ограниченный доступ к директориям проекта. Ему надо с некоторыми папками помогать. То есть ему надо помочь создать файл. Я ему сразу дам права на него. То есть у вас это может быть совершенно иначе. Это только специфика Docker for Drupal. Settings ему еще нужно помочь создать. Так как ему прав не хватит. И окей. Okay. Все. Мы указываем ему доступ к базе данных. Это у меня все Drupal. Тут у меня MariaDB. Это все не относится к варианту установки. Это уже все специфично для сервера, на который вы ставите Drupal. То есть это уже у вас личная будет. И вот установка Drupal пошла. Сейчас он установится, и наш проект уже будет готов и работать. То есть вот такая вот установка ядра из архива официального на Drupal.org. Я не знаю, сейчас Drupal умеет его качать при помощи dl Ну... Лучше всего, наверное, скачать архив не так уж и долго. Так. Вот установка завершилась. Мы назовем его Drupal 8 from.org. Example, admin. Пусть даже admin, admin. Все это плевать. <coughs> Все. Вот мы установили Drupal с официального сайта это стандартный вариант установки все очень просто и понятно если вы работаете с другими cms и пришли в Drupal ну откуда-то из другого места у вас это примерно то же самое везде должно быть я на... теперь мы посмотрим на структуру я скрою скрытые файлы они нам не особо нужны то есть получается это корень нашего проекта и тут находятся все файлы соответственно тут есть индекс который за все отвечает есть вендор в котором хранится зависимости композера для данного проекта. И когда мы, например, будем экспортировать конфигурации из восьмерки, он в сайт default files, tags вроде как создал сайт default files, вот config, папочка, sync, вот эти файлы конфигурационные, они также находятся как бы э, по пути, то есть можно, например, обратиться... Давайте я сделаю вот так закрепить. И, ой, не хочет он мне давать скопировать. Ну ладно, напишу сам. Sites/default/files/config. Не, ну это блин, точно надо скопировать. config. sync. И затем, если указать какое-то название файла. Ну, тут Nginx уже настроен, что он вам, наверное, не даст это сделать, хотя давайте проверим, я таким способом-то не пользуюсь. Опа, вот смотрите, на Docker for Drupal, например, при прямом обращении к конфиг файлу он начинает качаться. Ну, естественно, такую папку найти будет крайне тяжело из-за ее вот такого вот названия, которое у каждого сайта индивидуально генерируется в момент первого экспорта, то есть если я сейчас удалю эту папку и напишу опять экспорт, она будет по-другому называться, но все равно, как вы можете уже заметить, файл по прямому запросу, если вот узнать название этой директории, можно выкачивать файлы, соответственно, если вы настроили как, ну, например, интеграцию с какой-то платежной системой, конфигурация, вероятнее всего, будет хранить API-ключи, Зная, соответственно, папку, что у вас стоит этот модуль. Ну, конфигурация-то будет называться, естественно, одинаково на всех сайтах. То есть ее не надо будет выдумывать, только найти вот название этой папки. И все, запросик, он скачался. Вот так вот. Открываем. И смотрим, что там внутри. Соответственно, все ваши API-ключи утекут. Опасненько. То есть данную папку, вообще вот конфиги хранить в вот наш вебрут, хранить внутри него и глубже в директориях совершенно не имеет никакого смысла. То есть их вообще надо выносить на уровень ниже. Но так как структура сайта начинается отсюда, то выносить ниже нам некуда. То есть это уже за пределы проекта мы, получается, будем выносить. Это создаст вам естественно проблемы, как я и говорил. Еще одна причина, если у вас, ну, допустим, там не Nginx. Ну, в Nginx я, у меня раньше такой подход, когда я использовал, был специальный конфиг, который... Я вообще настраивал путь, что он у меня все конфиги экспортируются в сайт, дефолт, по-моему, сюда конфиг. Папка просто создавалась, и она уже была железно закрыта через конфигурацию Nginx, и они не качались никаким образом. Вы, вероятнее всего, также может захотите отсюда потом вынести, особенно если пользуетесь гитом, держать конфигурации вот здесь не очень удобно, да и плюс в том, что название вот этой папки, ну из-за того, что он может поменяться, если сотрете, не очень практично при работе с проектом. Все равно захочется сделать нормальное название, config, там, слэш внутри папка sync, или там, какие у вас будут уже дальше отделения, dev, prod, там, как она называется там Ладно, неважно. Э, соответственно, вы захотите вот папку эту вынести отсюда, очень вероятно со временем. И если вы не проконтролируете ее защиту, все будет очень плохо. Она по умолчанию для... Э, Apache генерирует вот этот файлик в момент первого экспорта, и если вы переносите эти конфиги, например, на Linux, копернете его так вот, захотите там по FTP перекинуть, у вас, соответственно, хитация потеряется, иногда ее на винде как-то люди теряют, ну, новички они не обращают на него внимания, там, думают, что за фигня, может, какой-то ненужный файл пропускает его, все файлы закидывают, и если с с файлом для самого Drupal он просто не запустится, то тут он просто не будет защищать ваш, вашу папку то есть там написано, что так ну вот, все, все эти будут отрицать, я в Apache не очень шарю потому что я пользуюсь Nginx и он будет вообще, вот любые запросы должен срезать, то есть если бы сейчас у меня был Apache, он бы не дал вот так скачать файл, даже будучи, зная вот эту папку ну вот Nginx он немножко по-другому готовится и можно не доследить, как я и говорил, это очень опасно. эти файлы открывать на внешний доступ никогда не придется. Это, я не могу придумать ни одной ситуации. Я вот сколько вот я готовился к этому видео всю неделю, соответственно, я думал, что там вам рассказать, показать. Я не мог придумать ни, одно, ни одного, варианта, ни одного кейса, когда эти файлы должны были бы быть открыты во внешний доступ. Ну вот ни одного просто не придумал. Их нету, их надо выносить просто за пределы вебрута. Они не нужны внутри сайта вебрута. А внутри проекта их вполне можно хранить. Это мы как раз посмотрим на композер. Аналогично с вендор-директорией. Не знаю, тут ну, тут из-за того, что много PHP-файликов, из-за того, что это композер, они в принципе не будут у вас качаться, если вы там вообще не нахимичите с Nginx на apache это уж подавно, то тут другая сторона. Тут получается, что... Давайте найдем кого-нибудь. Тут ничего нету. Какой-нибудь файлик найти. Ну, может, вот этот прокатит. Мы опять же закрепим. Аналогично мы можем напрямую обращаться к файлам. «Вендор, композер, лиценз...» Вот, он качает этот файлик. Ну это не бинарники, естественно, это этот текстовый файлик. Тут лицензия, композер выходит. Ну, или чья она там, у них я не, не особо шарю, не разбираюсь в них. И вот что получается. Вот эти файлы вы, естественно, не скачаете. Они очень, вероятно, защищены как на Nginx будут у вас, как и на Apache. Это не страшно. Ну, в чем опасность данного подхода? Держать вендор открытым. Например, там будет не лиценз, а, ну, вот как у Drupal, есть файлик, например... Э... А, его тут, походу, уже убрали тоже. Или куда-то в другое место перенесли. В общем, есть файлик changelog. А вот он. Смотрите. Аналогичный файлик может быть в ну, какой-нибудь зависимости композера. Тут они, я смотрю, хорошенько почистили его и правильно, кстати, сделали. Потому что можно встретить changelog. Ну, например... Давайте я вам покажу changelog, который я веду у себя, например, в теме. Сейчас я ее найду. Она у меня находится здесь. Так, ну вот, например, у меня lock есть. Я в нем пишу. В какой версии что я поправил? То есть, что там добавлено, что убрано, что переработано с указанием версий. Это не страшно, ну, это тема, что-то может быть страшно. мне ничего проблемного не будет. А вот, например, в какой-нибудь библиотеке, которая на PHP очень много всего выполняет и за что-то отвечает, если вести такой change lock, и он будет открыт во внешку, и когда в, этом, в этой библиотеке найдут дыру, ну, допустим, нашли там дыру версии 1.4, да, в 1.5 ее поправили, вы не обновляетесь. Оно у вас, то есть, библиотека осталась 1.4, человек, зная, что у вас, там, допустим, Drupal 8 стандартной установки, он пишет вендор, там, название библиотеки, changelog, там changelog.txt, он его скачивает, видит, что у вас в change changelog последняя запись 1.4, значит, у вас 1.4 версии. он знает, что вы не обновились до 1.5, а в 1.4 он уже знает, что есть дыра, и он может ее как-то эксплуатировать, если она позволяет это сделать. Соответственно, это еще одна дыра в вашей безопасности, она хоть и не такая явная, но она может стать потенциальной проблемой. И опять же, вендор открывать на внешку нет никакого смысла. Я опять же не могу не придумать ну, придумать ни, од ни одного просто кейса. Хотя бы это потрядка, когда нужно вот обращаться именно к вендор, что-то там там автор package name, что-то там вызывать. Ну, просто ну, нереально, не могу представить. Если вам это реально припрет, вот, ну, допустим, вы там используете, и вот, ну, вот надо вам один пакет, например, поставить чтобы он был доступен по прямому запросу. Для этого в Composer.json файлике можно указывать пути. Я не знаю, не в стандартном. Ну вот они указаны. Вы также примерно так, уберем закрепление сверху. Вы также указываете, какие пакеты вам просто куда положить. Вот нужен вам, допустим, twig, twig. Вы тут пишете вроде, я точно не могу сейчас сказать, но по-моему там также twig, twig пишется. И он, соответственно, в тем... Вот, этот, вот в эту папку themes custom попадет. Ну, там можно загуглить, там есть такой вариант указания пути, куда конкретно одна библиотека скачается, и вы указываете путь, который находится в доступный из веб-руты, куда можно уже обратиться по прямому запросу. А все остальное, вот из всех этих файлов, ничто вам не потребуется за, ну прямым запросом. И, открывай, ну, соответственно, открыто у вас будет на стандартной установке, как ни крути, ну, кроме PHP файлов, естественно. Ну, вот и... Это ваша потенциальная дыра в безопасности. Так вот вы можете и где расслабиться, забудете, не досмотрите, скачайте какую-то зависимость левую, которая заведомо заложит вам дыру. Вы там даже подозревать не будете. Скачайте модуль, модуль указывает на другую зависимость, та зависимость на другую зависимость, а там уже дырочка заложена какая-нибудь. Бинарник, скриптик или еще что-то, которое по прямому вызову натворит вам гадости на сервере. Так что вот такие дела Вот со стандартной Поставкой, ну и плюс это просто неудобно Ну, мне вот даже Просто вот с самого начала Это не нравилось из-за того, что уже появился вендор Ну, естественно, мне это больше нравится, чем в семерке Но все равно мне не нравится, зачем мне вот тут вот Вендор, это путаница какая-то, он не относится К Drupal, это вообще сторонняя зависимость Зачем они мне тут нужны, я не понимаю Конфиги мне тоже неудобно хранить Сайт-дефолт-файл, потому что я активно пользуюсь Гитом мне их, ну, удобнее выносить в другую папку, которая трекается, потому что сайт default files по умолчанию полностью игнорируется в git-игнор. Зачем мне заморачиваться, когда проще вынести конфигурации в другую директорию? Причем это делается очень просто через settings.php. То есть не понимаю. Ну, опять же, если вы не понимаете опасность выносения конфига в другую директорию, не, ну, не проверив, что они защищены на 100%, у вас появляется риск утечки всех данных. То есть, ну, вы поняли, я думаю, я уже тут просто повторяться начинаю. Так, мы сейчас это все потрем. Давайте Docker Compose Down, удаляя все вместе с базой данных, потому что мы для, комп... ну, для второго варианта будем использовать другой способ. Ну, он по-другому и ставится, и установим, чтобы видно было, что он тоже рабочий. А то вдруг я вам там... Ерунду какую-то советую, которая не работает нигде никогда. Так, нам нужно... Это ладно, я все удалю, чтобы не мучиться, я уже с этим подготовился, сделал заранее готовые конфиги под веб-сервачок. Так, давайте я его сразу же подниму, теперь у нас будет голый опять же сервак, как и мы и начинали с установкой, и мы напрямую смотрим теперь, как ставится второй вариант установки. Соответственно, сейчас сайт грохнется, все нормально. Итак. Композер Drupal Project, он находится на GitHub, е. его легко загуглить, введя в Google Composer Drupal Project, как бы это странно не было. Вот он, Drupal Composer Drupal Project. Мы заходим на их страницу, и вариантов установки у них два. Первый вариант, ну, соответственно, git-клон, он вам скопирует весь гид, вы... Соответственно, там, ну, скорее всего, вам придется удалить .git файл под ваш репозиторий будущий, чтобы он не конфликтовал, вам их комметы вообще не нужны. Соответственно, и он все уже будет работать. Второй вариант, как они рекомендуют это ставить непосредственно через композера. Там у композера есть команда Create Project, она, соответственно, создает проект на основе репозитория данного. Вы ему тут сразу же передаете, что вам нужно 8 xdf сам dir это... В какую директорию данный проект будет создан? Stability Dev это по умолчанию настраивается композер, что на вашем проекте будет разрешено использовать, скажем так, зависимости композера, которые имеют статус Dev, то есть вы сможете, например, ставить модули Drupal, которые находятся в Dev, в Alpha, в версии в bet. если вы тут Stability, там по-моему не помню, какие варианты есть, production может быть, то у вас там, например, dev-модуль не даст просто поставить, он не будет качаться у вас. А no interaction – это, ну, когда вы запустите команду, он не будет вам задавать никаких вопросов. Допустим, там, вы уверены, там, может, вам это надо. Он на все просто будет пропуск делать. То есть все стандартной ну, команды будут отдаваться. Итак, ну, через гит я не ставлю, не знаю, почему, но ну, я не ставлю. Я ставлю композер, как они пробуют. И если у вас, обратите внимание, также Docker for Drupal или какой-то другой локальный сервер, и композер, обр обращаю ваше внимание, стоит внутри контейнера, то есть у меня есть два композера. Комп у меня есть просто команда Composer. Она находится у меня внутри контейнера докера. То есть, ну, там Docker PS, опс, Docker и у меня, соответственно, вот есть контейнер Drupal PHP, в нем находится уже установленный композер. А композер у меня алиас, ну, на команду, которая выполняет docker-compose-exec-php-composer. То есть моя, моя, моя команда в терминале композер делает вот эту команду. У меня еще есть композер, который находится, ну, штатный, я его давно ставил, user-local-bin, композер. Я руками с официального сайта. И это композер, который у меня находится локально на ну, на, моей, на моем компьютере. Не на каком локальном сервере, просто на моем компьютере у меня стоит PHP. Я скачал композер, установил его в бинарник, и все. Он у меня не вызывается. Ну, если только вот так вот не вызову, по прямому запросу из юзера липбин. И в чем разница? Во-первых, смотрите. эта команда. Э, ну, давайте начнем с того, что композер очень сильно зависит от версии PHP, на которой вы вызываете эту команду. У меня сейчас стоит PHP на моем компьютере 7.0. И когда я буду выполнять эту команду, у меня будут запрашиваться зависимости с учетом того, что у меня композер PHP 7.0. И зависимости могут прийти совершенно иные. Если я буду вызывать... Ну, а, а, как бы... Сам-то сайт у меня будет работать в контейнере, у которого PHP 7.1. И вызываясь 7.1, там придут немножко другие зависимости, могут совершиться конфликты. Особенно это касается, если у вас там очень большая разница между сервером, локалкой, ну, разные варианты, то есть, не, не важно где вы будете их вызывать, но если у вас, например, на одном варианте PHP 5.6, а на другом 7.1, у вас 100% случится конфликт зависимости, прямо вот в 100%. Поэтому желательно вызывать компа ну, команду composer оттуда ну с такой версии pHP как минимум или ближе ближе к ней ну 7.0 не страшно прям вот 5.6 было бы уже проблемы с той версии где непосредственно будет проект ну как ну или с такой же версии у меня например на сервере стоит 7.1 у меня в докер контейнерах везде стоит 7.1 и я вызываю в контейнере и у меня, соответственно, зависимости тя тя тя тянутся для Drupal сайта, учитывая, что у меня 7.1, на сервере я отгружаю тоже 7.1, и никаких проблем я не имею. То есть это очень важно при работе с композером, это не касается даже вот этой варианта установки, это касается вообще в принципе, как работает композер. То есть будьте аккуратны. Вторая, ну, э, скажем так, не проблема, а как бы это вам правильно сказать... Нюанс, нюанс, такой нюанс, что вы вызываете эту команду, когда давайте я ее уже скопипачу, сам dir, куда он скопирует файлы, ну, вы можете, например, указать ну, на Linux, я не знаю, как на Windows точку. Точка — это текущая директория, и он, если я вызову отсюда ее, вот, например, он ее скачает сюда, да, но композер не будет качать, ну, создавать проект в той папке, где уже есть файлы, то есть у меня тут файлы для Docker контейнера, и тут Нюанс-то в том, что мне эти файлы нужны Потому что на них запускается докер-контейнер Если я их удалю, у меня потом начнутся проблемы с докер-контейнером Можно их на время скопировать в одну папку Потом скачать проект Потом обратно их сюда перенести Но это как-то не очень удобно Я делаю проще Ну, я не буду тут водить команду, я иду тут Я копирую команду Мне плевать, как она там называется, эта папка Ну, давайте мы ее назовем, чтобы разница была Ну, Drupal Project Так я напоминаю, что у меня композер вот этот вызывается из контейнера уже, докера, внутри PHP контейнера. Он создает, соответственно, проект и в папку ее сохраняет Drupal Project. Вот он начал устанавливать проект. Когда, кстати, еще смотрите, вы вызываете эту команду при помощи композера, он вам автоматически сразу качает все указанные зависимости для данного проекта из композер json файлика Вот эти вот. Когда вы клонируете, например, или там Просто сохранили вот эту как папку и копипастить из проекта на проект. Вам надо после клонирования написать Composer install, чтобы он установил вот эти зависимости. У вас будет просто голая директория. Без всего. Ну, а с этой командой он вам все скачает. Придется, придется подождать. Так, вот он все проверяет. Ну, ладно, пока он все это делает, я вам как раз... Что, что делает данный темплейт для проекта. Ну, он создает новую директорию веб, внутри которой будет находиться Drupal. Сейчас я вам это покажу, вон как он быстро все ставит. Автолодер, ну, он работает как и должен работать. Я не знаю, зачем они это написали. Он странно как-то. Может, раньше по-другому в ядре было, но сейчас у них одинаково это написано. Там абсолютно одинаковые автолодеры что просто в ядре, а что у них. Или они там просто перетирают. Так, вот, все. Drupal Project, он скачал сюда, соответственно, композер Drupal Project, готовый для проекта, но root сервера, webroot, у меня находится тут. Я как говорил, мы не можем сюда установить сразу, ну, для этого мне надо просто перенести все файлы, вы можете там руками их перенести, копипаснув, я сделаю так, Drupal Project, переношу сюда, и также данная команда, если вы используете, ну, пользуетесь Linux, и не в курсе, данная команда перенесет только файлы, у которых есть название там также есть, например, скрытые файлы htacys, там css-link, ну, всякая вот эта вот ерунда ненужная. Он их не перенесет данной командой, но нам они особо и не нужны. Нам самое важное git-ignore. Ну, мне важно. Я переношу git-ignore именно от Composer Drupal Project, потому что он уже настроен под такую структуру проекта, и там весь мусор будет вычищаться автоматически. Я его переношу также в эту папку. Все. Все у меня перенесено. Вот у меня в веб находятся все эти файлы. Теперь Drupal Project там имеет какие-то файлики ненужные, и плевать на них. Я удаляю директорию, и у меня получается Composer Drupal Project. Как я сказал, это не особо обязательно. Вы можете, например, просто скачать, а потом что-то сделать. Вот можете просто склонировать Composer Install. То есть неважно, как вы его будете ставить, суть одна. У вас получится такая структура. Давайте на нее посмотрим. DRAG тут будет храниться ваши дополнительной команды например, ну для драша какие захотите, для проекта, под проект заточенный, по умолчанию Composer Drupal Project добавляет одну команду, которая железно блокирует загрузку э, модулей и тем при помощи драша. То есть Drush.dl у вас будет выдавать ошибку, что этот про проект ведется полностью через Composer, для того, чтобы скачать, там, например, не знаю, robots.txt модуль, э, используйте Composer Require Drupal Robots.txt. Он будет блокировать эту команду и не давать ее скачать. Скрипты тут для, уже для Composer скрипты. В данном случае он по умолчанию делает так, что после установки он вам, во-первых, создает папку под конфигурации. Или нет. Он создает настройки Settings.php и настраивает там, где уже будет папка конфигурации находиться. Ну, вендор это, соответственно, вендор. Директория, где мы уже смотрели в стандартной комплектации, находятся всякие зависимости для сайта. И веб — это новый веб-рут сервера. Я еще раз обращаю внимание, это корень проекта, он якобы на хостинге находится. И смотрите, тут нет индекс А веб уже это корень непосредственно веб-рут вашего сайта где уже находится индекс PHP, и тут уже все что вам знакомо из стандартной поставки тут есть core с, с ядром куда вы ставите модули куда в профиле ставите темы settings стандартный дефолт вот settings .php файл заметьте мы его создавали сами на стандартной поставке тут композер при установке его создает сам и он добавляет некоторые настройки вот он указывает, что конфигурации Sync будут экспортироваться уже по умолчанию. Не сайт дефолт файл там, потому что он не нашел папку. Ну, не указана данная настройка. А в конфик синхронизацию вот этот двоиточка ну, получается. Две точки. Опять же, кто не в курсе, это значит уровень ниже по директории. Они вводятся, все настройки, соответственно, все, все что в коде вы пишете, пишется относительно корня сайта, то есть где находится индекс PHP. Соответственно, на уровень ниже он добавит config.sync, то есть вот тут, но он его не добавит, потому что, опять же, Docker for Drupal у меня не будет иметь к нему доступа, это для него папка закрыта совершенно, чтобы он не лазил там, где ему не надо. Мы сделаем вот так. Я ему сразу же создам, потому что я знаю, что он на это заругается сразу же. но опять же, на хостингах это, вероятнее всего, не будет проблемой. То есть, вот будет config.sync, сюда будет попадать конфиги. Он уже создал settings и, в принципе, все. Так, сайт дефолт, давайте, и settings ему раскрою тоже у него. К нему по умолчанию доступа не будет. Окей. Вот этот проект у нас готов, он уже все установил, нам осталось только зайти. Все. Вот также начинается установка Drupal. Она, она абсолютно та же самая, но мы все равно установим, чтобы вы видели, что это никак не отличается. Стандартная. Так, нанимающий файл тоже надо сайт default files. Эх, раньше такого не было на Docker for Drupal. Ну ладно. Говорят, это безопаснее. Drupal, Drupal, Drupal, Drupal. Ехал Drupal через Drupal. Так, MariaDB. Все. Все. Установка у нас пошла, сейчас он установится, я вам опять же покажу те уязвимые места, которые есть у стандартной поставки Пока он ставит, давайте посмотрим У вас, во-первых, Composer JSON будет находиться в корне проекта Тут вы также храните, что вам удобно, надо Ну, в общем, что и хотите Тут же находится у вас вендор Тут, в общем, тут уже можете сделать приватную файловую систему То есть это вообще не проблема И у вас она будет также защищена Ну, давайте, он уже установил Drupal 8 Composer Project. Um, example, Админ, админ, админ. и все. Вот у нас сайт Drupal 8, абсолютно идентичный, все абсолютно то же самое. Только другая структура файлов. То есть он будет работать абсолютно идентично. Даже если вы базы оставите, он бы подключился и начал работать. То есть базу это не трогает, это трогает только структуру файлов. Я, как уже сказал, по умолчанию в стандартной установки, у вас получается вот такая директория. Только тут есть вендор и все, в принципе. Ну, еще парочка файлов. А теперь они просто вынесены на уровень ниже, эти вынесены на уровень выше веб и все работает. Давайте смотреть, как это делается. Composer.json. Он уже тут более настроенный, чем в стандартной поставке Drupal. То есть он более навороченный, скажем так, и удобный для вас. Потому что в стандартном вам придется устанавливать, что тут уже установлено. Он запрашивает ядро. Соответственно, какое хотите там, он будет вам качать без проблем. Он будет выкачать веб-кор. Он также ставит э, вот этот Drupal Scaffold. Вот эта зависимость, она отвечает за... Вот эти вот файлы, робот robot.txt, стандартные, которые вот мне находятся в ядре, ну, в папке Core. Вот опять же, из этого очень много проблем получается на стандартном варианте установки, потому что вот эти файлы, они находятся, вроде ты запрашиваешь Drupal Core, да, он скачивает в Core, а эти файлы-то, они не относятся к проекту, ну, к... как сказать-то, к пакету Drupal Core. Drupal Core это вот. А вот эти файлы к нему не относятся. Когда вы скачиваете с Drupal.org, они есть в архиве. А когда вы скачиваете через Composer, их там нету. Соответственно, тут это решено специальной зависимостью Drupal scaffold, который эти файлы докачивает. Вам это не надо. Вы можете, кстати, удалить его вон там или почитать документацию, там можно настраивать, какие будут скачиваться, какие не будут скачиваться. Вдруг вам этого не надо. Зачем? Ну, я оставляю, мне это не важно. Дальше он вам сразу же ставит Drash зависимость, Drupal консоль зависимость. Различные дополнительные зависимости. Тут также стоит вот Composer Patch. Сможете патчить сразу же, чтобы вам было удобно. Тут дополнительные настройки различные есть. Ну, это скрипты его стандартные, которые дополнительные свои работы выполняют. И настроен Installer Paths. Он есть также в стандартной поставке, но он менее настроен. То есть, например, Drupal Core, видите, как уже веб ложится, libraries, web и, кстати, вот этого нет в стандартной поставке. То есть там Drupal Library нигде не указано. Хотя некоторые модули уже спокойно запрашивают Drupal Library, он не находит такой путь и качает его в вендор-директорию. Ну, и у вас модуль не видит библиотеку. То есть, не знаю, почему его до сих пор в ядре нет, но, может, потом добавят. Uh, Contrib-модули. Он вам ставит в modules Contrib-название. Ну, все то же самое, как, в общем, стандартные поставки. Единственное отличие, тут добавляется приставка Web. То есть, если стандартно вам качают в корень, там получается, в модуль, там еще куда-то, а это веб уже модуль и все. Вот, вот вся разница, действительно, ничего сложного нету, поэтому и переносы между ними очень простые. Ну там чуть-чуть подшаманить на будет композер файлик и все. Вот у нас получается проект, он работает. Давайте я вам сделаю драж, кекс, конфиг экспорт это сокращенно. И он экспортирует нам конфигурации. Они, соответственно, попали в configsync. Данная папка, я еще раз напоминаю, находится в корне проекта. А корень сайта, выбрут находится вот здесь в папке web. И помните, мы делали, например, там сайт default files, конфиг там то-то-то, скачать. То здесь вы этого просто не можете сделать. У вас просто нет такой возможности. Все, что вы ведете вот сюда, ну, ну например, robots.txt, вот этот путь. Он уже вводится относительно вот этой папки веб. а вот в эту папку ниже уровнем, ну, типа вот так вот, вы не попадете никаким боком. То есть это в принципе нереально. Единственный способ получить вот файлы, находящиеся вот здесь, ну, вот, за пределами веб, это написать вам какой-то модуль, который будет, ну, у кода есть соответственно доступ к этой папке. На часть его проекта он сможет спуститься на уровень ниже директорию, получить этот файл и трансфернуть его к клиенту. Ну, там, пользователю, который запросил. Все, то есть так работает примерно приватная файловая система. Вот. То есть, ну никак вы не скачаете ни конфиг, ни вендор. Я даже вам показывать, ну, не знаю, что вам показать, потому что это просто даже вбить невозможно. Это ну, нереально. То есть не спуститесь вы на директорию ниже через запросом сайта. Он уже по умолчанию открывается относительно веб-директории. И тем самым вам вообще не надо париться. Все, что вот тут лежит, вы тут можете хранить, что хотите, по сути, для проекта. Хоть пароли в текстовом файлике. Их не достать будет, пока вы сами не напишите код, который их передает клиенту по какому-то определенному запросу. То есть, и вы не паритесь, будут вендоры-дыры, не будут вендоры-дыры. Защитили вы конфиги, не защитили. Какая вам разница, если до них не добраться вообще? То есть, это вас вообще никак... Не, не важно, вы на хостинге, на VPS, Injinx, Apache, это вас не волнует вообще. У вас все просто работает и все защищено. То есть, вот так вот все шикарно у них тут. И когда вы, например, давайте Composer, re, Require, Drupal, ну, пав auto. Пусть он нам скачает модуль. И он его будет уже качать непосредственно в веб, ну там дальше modules, скантрип и паффаута будет. Так. У меня HDD, или как оно правильно произносится, не SSD, короче, диск, поэтому он немножко у меня может подтупливать на композере. Это его единственный, по сути, недостаток, что он иногда тормозит, ну... Тут уж ничего не поделайте. Вот он скачал еще зависимости для него. И, соответственно, web modules, Contrib, все они тут есть. То есть вы в этой папке работаете, как и со стандартным Drupal. Хотите модуль, заходите в web modules, создаете папку Custom, там, название модуля работать. Хотите темы загрузить, поставить. Themes, Custom, там, своя папка. Contrib, он скачает вам чужую тему с Drupal.org. И все, вы работаете. Файлы, которые вы загружаете, не будут соответственно сайт, default files. Ну, все абсолютно то же самое. Вот я вам говорю, все все как и в стандартной поставке. Единственное, тут появляется новый уровень, в котором нет доступа извне. И когда вы выгружаете на какой-то хостинг, у ну, вас, соответственно, это будет корнем проекта. Они будут пытаться найти индекс.php файл тут. Его здесь, естественно, не будет. И там в настройках, даже хостинга или VPS, вы сделаете так, что надо добавить просто веб в приставки, там слэш, индекс.php. Ну, как правило, такие настройки у всех есть. И он уже найдет его и будет дальше работать. То есть, ну, это вообще мелочь просто. За то, что вы лишаетесь проблем с композером, у вас защищенные папки, файлы, то есть все шикарно. Например, вы решили создать... Сайт, дефолт, так, settings, сейчас я вам открою сайт еще, конфигурации, файловая система, приватная файловая система не установлена, говорит, укажите в settings.php, там давайте найдем, вот private file page. где будет находиться приватный файл, ну вот вы хотите сделать приватную файловую систему, где у вас будут храниться файлы, недоступные по прямому запросу, ну или там, продавать, например, какие-то файлы будете в интернет-магазине, которые должны быть доступны определенным пользователям. Вам, соответственно, придется написать какой-то контроллер, который будет эти файлы передавать, ну и где-то их хранить. Естественно, если вы их храните в стандартной поставке, ну, неважно, где, ну, вот, первым делом вы задаете путь, где будет храниться эта приватная файловая система. Опять же, я напоминаю, все, что вы указываете в кодовой базе, находится относительно корня вашего сайта, то есть то, что находится в папке веб, а не в корне проекта. Очень обязательно. Ну, то, что находится в корне папки там проекта, там относительно нее, а все, что в корне относительно, ну, все, что касается Drupal, относительно папки web, потому что индекс запускается оттуда. Опять же, смотрите, вы захотели сделать приватную файловую систему. Вот ну, допустим, это у нас стандартная поста, ну, установка Drupal из архива, ну, потому что там такая же структура, просто она без нижнего уровня. Вы, вы куда будете в па приватную папку делать? Ну, вот куда вот вы ее сделаете? Ну, например, естественно, вы, ее, скорее всего, создадите сайт-дефолт, там, файл, там, private, или, там, сайт дефолт private. Ну, в общем, где-то вы эту папку сделаете, вы укажете до нее путь. Здесь вы можете указать, например, относительно, опять же, веб, напоминаю, дай точи, private, сохраняем, обновляем, все, у нас появляется... Что он видит эту настройку. И приватная наверное, файловая система будет вот здесь. То есть у вас, ну, мы смотрим, давайте приват. Опять, наверное, Docker for Drop ничего не сделает за меня. Безопасность прежде всего. Так. И вот когда вы будете. Ну, давайте нароем какой-нибудь там контент type. Там у артикла, по-моему, есть картинка. Нет, надо, наверное, новую создать. Давайте попробуем создать. Image test, нам плевать как она называется, не хочет он нам приватную файловую систему поставить, А, точно, там же надо кэш сбросить после того как ее указали, чтобы она начала действовать. Так вот, мы выбираем приватные файлы. Все, теперь картинки, загруженные в данное поле, они будут находиться в приватных файлах. Ну, давайте мы их Какой-нибудь артикл, чтобы потестить. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Блин, картинок-то никаких нету. Сейчас мы сделаем картинку себе. Так. Загрузили. Ну, ладно, alt укажем. Вот мы создали Материал, у которого есть поле с приватным файлом. Ну, она выводится полем. Естественно, у кодовой базы есть доступ. Мы никак не настроили, что это не надо выводить кому-то там. Как правило, такие файлы, которые в приватной файлы системы хранятся, они напрямую в темплетах не выводятся. Ну, там уже все зависит от ваших задач. И данный файл находится вот он. Опять же, допустим, вы какое-то видео, например, продаете или книги интернет магазин продает книги, да, пока пользователь купил к нему доступ, вы там создаете контроль и продаете ему книгу. Но сюда вот до сюда он не доберется никаким боком, то есть опять же на уровень ниже он не попадет и прямым запросом этот файл не скачается. Вам не нужно заботиться о безопасности вот этой ну, папки, директории, совершенно. Если бы вы были на стандартной установке, у вас бы как минимум была бы приватная файловая система, вы могли бы вынести за пределы проекта, так же, как мы сделали за пределы веб, но Данная бы папка у вас была бы за пределами проекта. Допустим, если у вас гид репозиторий, данная папка была бы за его пределами. У нас гид репозиторий будет отсюда начинаться, а у вас бы, ну, стандартный он начинался бы отсюда. Если приватную выносим на уровень ниже, она не хранится у вас в репозитории, а вдруг вам это потребуется, и что вы будете делать? Опять же, вот, вот что вот с этим делать? Непонятно. Не очень удобно. Соответственно, создают внутри где-то... Ну, ну, Как правило, игру сайт default files private э, Эту папку Руками, опять же Защищают при помощи Там, ну, Nginx, Apache, там кататься, Кто что использует Опять же, если не доследить или еще что-то не так пойдет Забудете там при переносе файлик Какой-то или накосячит нам кто-то У вас эти файлики сразу открываются На загрузку и приехали ну, Вы понимаете сами, какие могут быть последствия Если такие приватные файлы улетят это не очень удобно. Вот и все отличие, по сути, стандартной установки от композерской установки. Больше ничего нет. Все удобно, все понятно. Оба сайта работают, как это и должно работать. Так, теперь мы посмотрим на то, как мигрировать из одного варианта в другой. Я установил заново Drupal 8 из архива. То есть стандартная установка. Сейчас мы смотрим, как мигрировать из стандартной установки проекта то есть вот уже готовый типа сайт в Drupal Project Composer вариант первым делом мы смотрим, что у нас все это есть нам надо сделать backup данной директории то есть давайте я сделаю так чтобы было виднее я создаю копию а ну давайте так и назовем ее Drupal 8 допустим old типа старый на архиве все сейчас он копипастит еще так он все завершил вот это наша ну сейчас они копии это будет то что у нас установлено из архива то есть уже текущий будущий старый вариант и то что будет здесь в дальнейшем что нам нужно сделать ну во-первых нам надо подтереть все, что нам не нужно. А нам не нужно все, кроме того, что касается непосредственно веб-сервера. У меня это только, ну, соответственно, докер. У вас этого, наверное, ничего не будет. Ой, ну, короче, выбили. Так, env надо сохранить. Docker Compose, Docker Sync. Там вроде makefile, tryfix и все. Все остальное просто удаляем. Я напоминаю, что у нас есть backup. Вот это зачем выделилось? мо моё Env, docker sing, docker-compose, Остальное просто удаляю. Все, у меня получилась якобы чистый, чистая папка под будущий проект. Он делает... То есть вы, получается, грубо говоря, делаете как бы новый сайт. Только с Drupal, com, ну, Composer Drupal Project. Опять же, гуглим Composer Drupal Project. Ставим его абсолютно идентично. Как вы ставили, ну, как мы его ставили до этого. Заходим. Там сам дир. Ну, пусть сам дир будет. Вообще не важно. Сейчас он нам его скачает и установит Пока он устанавливает, я вам объясню, в чем суть переноса. Нам, доста... Нам надо создать абсолютно новый проект. Все, что база остается на месте, она никак не меняется. Все, что вам нужно, это корректно перенести просто настройки из Composer.json, которые стандартные установки, в стандартной установке, в Composer.json, который через Composer Project ставится. Перенести файлы и какие-то дополнительные вещи, которые вам нужны. Ну вот ваши кастомные, там где что находится правильно. Модули кастомные, например. Контрибы, ну, если вы контролируете в архив, ну, в стандартном варианте через композер, вам не надо переносить. Вы перенесете в зависимости, потом композер, инстал, они все подтянутся. Если вы модули ставили какими-то там драшем, ну, лучше, конечно, получается, ну, или руками, конечно, их переписать на композер, запросить. Ну, для начала хотя бы просто копипастом. И все должно заработать. Так, все. Вот он скачался. Сейчас мы переносим файлики нужные. Получается, копии рекурсив. Ну, там сам dir. И не забываем про git игнор который очень полезен для данного проекта. Ой, сам дир же называется. Git иgnore. Все. Я на удаляю. Вот у нас якобы уже Composer Drupal Project. Все у нас готово. Открываем его Composer JSON файл и открываем Composer JSON файл от стандартного, ну от старого вашего сайта. Стандартно, с на разделить бы их окнить. Так, это от старого, это от нового. У них, как вы видите, немножко, ну, ну, так солидненько отличаются файлики. Но вас это вообще не должно никак волновать. Вы вот к этим зависимостям Composer Drupal Project должны скопипастить и добавить свои, которые будут тут. Тут модули будут, темы у вас, неважно. Ядро вы не трогаете, оно тут. Но у вас, естественно, должно по минорной версии совпадать. Прежде чем такое делать, у вас ядро должно быть. Ну, ладно, версии модули пофиг, они обновятся. Вы вставляете. Я вот так вот делал прям копипащу весь список большой. И все. И потом вижу, вот например, он прямо ругается, что уже композер-инсталлер установлен. Я удаляю типа из старого варианта, чтобы версия тут посвежее была и все. То есть уже выходит, что в Composer Drupal Project не стоит вот эта зависимость. Но она поставится. На самом деле она не нужна здесь, хотя может и пригодится вам. Ну пусть будет. Я все вообще капит пащу. У нас ну там не нужна последняя 5.is. Получается новый файл. Вы, естественно, получается, пишите затем Composer Update. Он скачает новые зависимости, которые появились вот здесь у вас файлики. файлике. Я, яй яй сохранил, нет? Дропнул, заново запущу. И он вам докачает то, что у вас не хватало. Получается, вот это вам переносить не надо. Здесь это настроено, соответственно, под структуру нового проекта. Как я уже сказал, вот этот, вообще вам ничего отсюда не надо переносить, кроме require. Все остальное тут уже настроено как надо под этот проект. Все. То есть, например, то, что он запрашивает из ядра ComposerJSON, вам этого здесь делать не нужно. В Composer Drupal Project это работает нормально без merge-плагина. Так. Вот. Вот он скачал нам новый пакет, которого не было в Composer Drupal Project, но был в нашем якобы старом проекте. Все, нам это больше не интересно. Закрываем. Далее переходим в веб-сайт Default Files. Тут переходим в старом сайт, дефолт files, переносим все, что вам нужно. Ну, эти файлы, они вообще никому не нужны, конфиг, ну, не нужен CSS, это вообще генерируется каждый раз при сбросе кэш, если нету JS, PHP, CSS. Это все трупальные файлы, они генерируются сразу, если там, получается, у вас файлы только, которые загружаются через Ну, Давайте мы их все равно перенесем, копировать. Типа, якобы, перенесли мы файлы, далее мы Занимаемся переносом модулей. Соответственно, веб модуль там то-то. У них будет веб-модулс то-то. Тут у вас будут либо модули, ну, кастомные, как правило, переношу, потому что контри контрибы я контролирую через композер. Если вы не контролируете, переносите контриб-файлики, ну, модули, и прописываете их в зависимости от композера JSON. Очень желательно прописать. Аналогично делаете с темами. Ну, там, если у вас есть кастомные, переносите. И Справите settings pHP э, под... Ну... Под композ То есть этот, этот settings pHP от Composer Drupal Project. Вы правите в соответствии с тем, что у вас было в старом... У меня он, кстати, почему-то пропал куда-то. Ну, да хрен с ним. Там всего-то было настроена База данных. Она у меня есть в буфере обмена, наверное. Так, где-то тут, наверное, мы ее наимем. А, вот. База данных. То есть там подключение к базе данных или еще что-то там, допустим, приватную директорию настраивали или, э, как она там называется, trusted domains, да, вот trusted hosts. То есть если было настроено, вы просто переносите копипастом в новый сеттинг с PHP, не полностью копируете, вставляете из старого в новый с заменой, а только то, что вы меняли там. То есть идете мышкой и сравниваете, потому что, например, композер dropout project вам настроит, где хранить конфиги. То есть вот этот приоритет отдайте композеру. Потому что он будет хранить за выбрутом, как я вам объяснял. Um, у вас, по умолчанию, он, скорее всего, будет где-то в корне. И, ну, вам захочется поменять и потом сделать дрожкекс, и он будет в новом месте. Соответственно, если мы сейчас... Так. Файл uh... uh -huh -huh. not found у нас потому что... Потому что, скорее всего, докер композер настроен сейчас под архивный вариант у меня. Да. Ну, естественно, получается, у вас аналогично будет. Если вы на локальном сервере, вам надо будет указать уже, где новый индекс PHP. Он уже в, в папке web дополнительно будет находиться. Там перезапустите, перенастройте, что вам надо. в на моем случае Docker Compose я перезапускаю, указав, что теперь сервер root находится в папке web то есть где индекс PHP. И все, и сейчас, когда я запущу, он должен начать работать. Все, он установился. Наверное, надо спросить кэш. А, вот, хэш сальт. Вот он как раз нам подсказывает, что мы пропустили. Ох, блин, я сэттингс не там смотрел, вот он. Вот сеттингс от композера, settings от старого сайта. Так. Находим хэш сальт. Вот он, наша строка. Находим, где он тут должен быть. Хэш сальт, вот он пустой. Вставляем, чтобы он совпадал. Сохраняем. Все. У нас был установлен из архива. Теперь он полностью работает с Composer Drupal Project. И в дальнейшем вы там, допустим, запрашиваете пакет. Он уже у вас будет в WebModule ставится и все так далее. Теперь мы попробуем смигрировать в обратную сторону. То есть из Composer Drupal Project э, в установку стандартную Drupal, которая из архива. Естественно, нам надо опять сделать полный бэкап. Опять же, в Drupal 8.0 переносим. Я, кстати, вам сразу говорю, я такого не делал, потому что ну, я не вижу в этом смысла. Нет ни одной причины для меня переезжать с Composer Drupal Project на стандартный вариант. То есть, я вообще не вижу никаких смыслов. Но суть-то остается та же. Там единственное отличие, вам надо принести кастомные модули, кастомные темы, файлы, настройки и... Composer JSON фарик чуть-чуть подправить. Все. Так, он там переносит нам. Все. Мы сделали якобы backup, копию нашего типа сайта на Composer Drupal Project. И мы хотим его перенести на стандартную установку Drupal. Опять же, я сохраню для себя .env, докер-компост, докер-симф, где-то makefile и try Это файлы docker for Drupal, они не относятся к Drupal вообще никаким бокам. то есть вы на них внимания не обращайтесь, у вас их нету. Удаляю. У меня уже архивчик скачен. Вот Drupal 8 якобы скачен из Drupal.org. И я файлы сюда все вливаю. Да, да, да. Вот у нас теперь ядро стандартное с Drupal.org. Ну, давайте пойдем опять по порядку. Первым делом нам надо править композер JSON-файлики. Соответственно, открываем оба. Этот уже за установку с архива, этот из Composer Drupal Project. Это все вставляем как есть и копируем, опять же, зависимости, которые тут скопились за время работы с тем проектом, ну, в том варианте проекта. Вставляем. Он нам пишет, что все они уже есть, ну, значит, мы их удаляем просто, они есть. Все, нам больше ничего не надо делать. Опять же, больше ничего в Composer JSON-файлике не правите. Единственное, кстати, что вам может захочет, захотеть поправить, э так, стопэ. Это что за файл-то у меня? Нет. Вот файлик из ядра. Я и думаю, как-то многовато совпало -то. Вот файлик из ядра, копипастим. Видим, что есть совпадение. То есть нам это не надо. Ну и вообще, обратите внимание, вот это вот, вот эти вот зависимости, ну, кроме, естественно, давайте по порядку. Drupal Scaffold не нужен. Удаляем сразу же. Это для Composer Drupal Project. Ну, хотя он может и пригодиться в ядре, ну, э, в стандартной поставке, но мы будем переносить начисто чтобы не было никого, ничего лишнего, ну ли, лишнего, лишнего, я мой все перепутал. Drupal консоль нужна, Drupal core не нужен, он вот у нас здесь прописан, иначе в этом в стандартной поставке, из-за чего все проблемы и лезут. Драж нужен. .net, ну если вам нужен, нет, это .env Файлы, по-моему... А, да, да, .env В Composer Drupal Project использ... ну, устанавливаю, чтобы вы могли ими пользоваться. Например, Environment, разные делать настройки, хранить за пределами веб-рута. Ну, он вам не нужен, скорее всего, на, арх... ну, на стандартной поставке. Drupal Finder вам тоже не нужен. И Path, Utils, ну, он вроде бы как нужен. Хотя хрен его знает. Ну-ка, а в стандартной он есть у нас? Что-то я его не помню. Если нет, то значит он и не нужен вам. То есть вы переносите все, но, естественно, модули темы вы оставляете. И вот эти вот специфичные для Composer Drupal Project вы стираете. Нет, он нам не нужен. Удаляем его тоже. То есть вы удаляете Drupal Scaffold из композер Drupal Project, он вам не нужен php.env, Drupal Finder, Path, Utils и Composer, но он нужен, он есть. Также смотрите, вы, скорее всего, попользовавшись э, сайтом в Composer Drupal Project варианте, могли накачать библиотек, которые качались вот в libraries, web libraries Вам, наверное, захочется это перенести же поведение сюда, потому что в стандартной поставки такого нету. Вы копипастите и удаляете веб, потому что у вас его больше нету. Упс, что то странно перенес. И оставляете так library's name. То есть, если вы теперь будете в стандартном установке качать м -м, Drupal Library какую-то зависимость, она тут создаст папку libraries и, соответственно, туда закинет. Как это было тут, только без дополнительной папки веб. Все. Мы перенесли полностью файл. Ну, композер. Далее нам надо перенести. Давайте пойдем. Ой. По порядку. Наш непривычно такое делать. Дефолт, погнали по сеттингзам. Settings. settings PHP из архива не создается. Поэтому нам достаточно будет скопипастить. Потому что Drupal Composer. Ну, Composer Drupal Project создает. А здесь он не создает. Открываем его, обязательно открываем. Я сразу, кстати, сделаю нейрод. Доступным докеру. И здесь вам ну, все остается, остается как есть. Единственное, что вам, скорее всего, придется поправить конфиг директории, потому что на уровне ниже от этой папки он его вам, вероятнее всего, никуда не сохранит. Ну, может сохранить, там уже все зависит от веб-сервера. Как минимум, хотя бы сделайте конфиг Либо вообще удалите. Я удалю. Тогда поведение будет стандартное. Будет создавать новую папку сайт-дефолт-файлс. какие то конфиги. Для этого смотрите. Нам надо уже будет... Ну, давайте сразу файлы копирнем. Сайт дефолт. Ну, у меня папки нет файлс. Опять же, сейчас дам права. Это, опять же, касается только докера. Вам это не надо делать. Копипастим все файлы, кроме конфиг директории, потому что она будет, очевидно, другой. Вот вы все файлы скопирнули, допустим. Сейчас мне надо поправить докер Compose файлик что индекс.php файл находится не в вебе. Docker Compose Stop Docker Compose AppG, это у нас запустит сервак, стереза забыл. И сайт у нас заработ. То есть мы уже из Composer Drupal Project перенесли его в стандартный вариант, как это с Drupal .org бы и ставили бы. Только тут конфиги придется немножко по-другому контролировать. Хотя это тоже не обязательно. До... Вам достаточно будет написать есть Вы конфиги просто не переносите из Composer Drupal Project, потому что они, вероятнее всего, будут у вас за пределами веб -рута. Тут они у вас, вероятнее всего, будут обратно в... положены в сайт Default Files. Упс, что это у нас такое? Он нам что... Не потер конфиги, что ли? Нет, вроде все чисто как-то. Странно, ну-ка я на сайт зайду разочек. Так, сайт работает. То есть все, он заводится как надо. А вот что ему с конфигами-то не нравится? Видимо ему прав, опять не хватает. Что же ему вечно прав, не на что не хватает. А, блин, я тупанул просто. Точно. Вот это я зря потер. В общем. Да не надо нам это. Конфиг типа из старого Composer Drop Project и да конфиг из этого. Он же этот файлик. Так, hash сайт был. Надо добавить все равно какую-то директорию ему, видимо. Видимо, дидро по умолчанию создает тут эту папку, ну, настройку при установке первой. Так что нам надо указать. Ну, мы указываем тогда, ну, давайте мы укажем Сайт default files Конфиг вот такая вот ерунда. Сайт default files Ну, сейчас точно прокатит Все Ну, вот вам конфигурация не надо переносить Вы просто переносите папку, указывайте, где теперь хотите хранить Если ну, вам придется тогда придумать Такое адовое название Так, сайт дефолт файлс Где у нас конфиги Что-то я не так, наверное, да, указал. Сайтс, дефолт files ё-моё. Да, вот я говорю, я вообще не переносил, потому что ну, не, для меня никакого смысла не имеет. Сайт, дефолт files вот он создал нам папку, экспортнул все конфиги. Так мы вот перекатили, получается, проект из Docker Compose Project в обычный в, ну в архивный вариант как из архива на Drupal.org бы ставили в общем и все вот они два варианта оба показал, посмотрели на них устанавливаются, просто все дальше после установки идет аналогично как и в первом, так и во втором варианте, просто во втором варианте немножко меняется структура и соответственно подход к разработке чуть-чуть меняется из-за того, что тут можно хранить иначе файлы конфиги, вендоры ну и управлять им лучше всего через композер, соответственно. Ну, тут без вариантов. Если вы пользуетесь композером Drupal Project, введите все на композер. Иначе вы, это вообще просто будет лишено смысла. Это бессмыслица какая-то, если вы будете использовать композер Drupal Project, но затем вы не будете использовать композер для управления этим проектом. Это просто ерунда какая-то выходит. Тогда уже пользуйтесь вариантом из архива, ну и решайте там проблемы по мере их поступления с композером. Собственно, вот. А потом эту папку удаляете, если она вам больше не нужна. Вы типа backup сделали. Все, все переносится. Я еще раз резюмирую. Когда вы мигрируете из одного варианта в другой, у них процессы абсолютно одинаковые. Переносите все, что находится в Require Composer. Файлики, все зависимости из старого варианта в новый, удаляете то, что уже дублируется, переносите все файлы, корректируете settings.php файл, переносите кастомные модули, кастомные темы. Если вы не пользуетесь композером для загрузки, э, ну, модулей и тем, то еще, соответственно, вы переносите контриб и темы. Если вы переходите на композер Drupal Project, то темы кастомные и... Ну, не кастомные, а контрибные темы и модули вам лучше всего переписать на композер. Для этого вы там просто пишите одну большую команду Composer Require Drupal total, Composer, ну, там Drupal total, Drupal Toto через пробел. Либо руками просто в композере файлики, Ну, там придется версии подгонять. И все, и ведете дальше все через композер. В общем-то и вот все. Всем пока.